Так, вот какие тут сообщения какие-то есть у нас. Вот пиштура, Ура, Ну У нас прошли прогулки. Раз да, фотографии. мы покажем. Давай фотографии покажем. Так, так, так. Окупай на Невском. Вот так выглядит Окупай на Невском. Так вот. Так. И прогулка в Питере. Вот так выглядит прогулка. Очень хорошо. Остальные фотографии мы с Москвы. И отовсюду покажем, наверное, завтра. Сегодня мы как-то не успели все собрать. Завтра соберем и начнем показывать завтра по мере того, как они будут подходить. Так что. Что ты? Я тебя перебил, ты что-то хотел про прогулки еще сказать. В Москве тоже были прогулки и окупай, и в других городах России. И в общем-то активизировалась полиция, активизировались спецслужбы. Но это уже какая-то агония То есть то, что они вытворяют, это просто без, безумие, какое-то вызывает только смех. Ну давай по новостям сегодня пройдем. Я думаю ко всяким этим Вопросу мы подойдем про безумие вот вчера день рождения Фидель Кастро был Ну, то есть впервые его день рождения был после смерти да, он в 16 году умер 25 ноября напоминаю так что впервые отметили без именинника вот Написали много писем нам, и в том числе письма по поводу Курска, ибо 12 числа была очередная годовщина Курска. И все вспоминают, что Путин назвал вдов, ну, по утверждениям Даренко, да, что он назвал вдов, которые там требовали прояснить ситуацию, 10-долларовыми проститутками. То есть, сказал, раздали этим шлюхам по 10 долларов там, и так далее. Вот. И почему-то вот сейчас это возникло. До этого вся эта информация была известна, но как-то особо сильно обсуждалась сейчас, наверное, потому что хотели обсудить именно самого Путина. Его же никогда не обсуждают как личность, как человек, то есть обсуждают его какие-то дела, а вот его совершенно дурацкий характер, да, такого сломанного человека с детства, такого, знаешь, извращенного, такого патологически жадного, этот характер почему-то никогда не обсуждают. Сейчас вот пришло время, видишь, на фоне Курска обсуждали, то есть извращенца вот этого форменного, так сказать, показали, по крайней мере, с этой стороны. И почему вот многие пишут, что никакие средства массовой информации, особенно с телевизионной, по Курску ничего особенного там не говорили, не показывали. Ну, потому что есть большое желание забыть. Вы вы знаете, я вам что скажу. Почему Курск стал вот такой вехой? Почему предъявляют Путину Курск? И Почему про Курск вообще помнят и говорят? а? Не знаешь почему? Вот представь себе, что в девятом году, 7 апреля, если ты помнишь, ты уж как бы все видел, погибла лодка комсомольца. Да, погиб лодка комсомольцы, человеческие жертвы большие были, в том числе там адмирал флота погиб, погиб капитан первого ранга и так далее. Современная лодка погибла, но про нее не так часто вспоминают. А знаешь почему? Потому что это была авария, потому что это была катастрофа, это ну, была непреодолимая сила. А здесь это было полное разгильдяйство и был э, паралич власти. То есть то, что обычно делает Путин. Он не делает ничего. И вот куска это то, что ему предъявляют, как человек, который ничего не делает, который на пятые сутки, находясь на отдыхе, да, вдруг начал что-то там пытаться руководить или что там он. Я не знаю, делал на пятые сутки. А для нас, собственно, тогда было все понятно. Мы получили сообщение, вся Россия, что лодка легла на грунт. Больше уговорить не нужно было. Почему? Потому что мы к подводных лодок привыкли. Особенно взрослые люди уже пережили неоднократно эти вещи, переживали, да, и... Знали, в общем, чем вот такие вещи заканчиваются. И Путин, будучи взрослым человеком, тоже знал, чем вот такие вещи заканчиваются. Но не принял никакого участия, пока его там, наверное, ногами не запинали, чтобы он вылез и начал что-то там кукарекать. Вот это вот очень важный момент такой, почему мы помним лодку Курск, а потому что Путин у власти вот я ничего... Там погибли люди, они героические моряки. Но я могу сказать, не будет Путина про Курск забудут. Понимаешь? То есть Курск будет вспоминать только когда будут вспоминать, какой был замечательный в кавычках руководитель Путин. Вот тогда будут говорить, а помните, вот Курск погиб. Так, и вот многие другие вещи будут... Вспоминать, вот сегодня РЕН-ТВ показали там сюжет, который касается меня, говорится о том, что учительница из Саратова стала фигуранткой дела из-за фиктивной прописки Мальцева, и в общем рассказывает о том, что возбудили уголовное дело, то есть непонятно в отношении кого. То ли в отношении Венеры с то ли в отношении Мальцева за то, что Мальцев, представляете, человек, которому 53 года, который трижды был депутатом, трижды был заместителем председателя областной думы, на нее накопали только то, что он проживал не по месту прописки. Вот в России человек проживает не по месту прописки, таким образом совершая зловещие преступления на крыше. Просто жесть. Если вот проанализировать, вообще, я говорю, каждый раз, когда пытаются, так сказать, слив грязи произвести, да, и тебе вот там какой-то сегодня прислали, что смотрите, там, вон что оказывается про Мальцева, там, понимаешь, то есть... Любой из вот этих вот ублюдков путинских, любой, ты знаешь, вот, э -э, ну, там, грубо говоря, печати э -э, негде ставить, ну, там даже тереть не надо, там вот прям берешь и сразу на поверхности, вот любой из них сразу на поверхности, а здесь до дедушкиных носков все проковыряли, ничего, блин, что А он проживал не по месту прописки, да? А еще, как в 12-й, в, в бриллиантовой руке, да? Я не удивлюсь, если выяснится, что он тайно посещает любовницу, да? Там. Но в другом варианте было синагогу. Но тут даже про это не скажешь, понимаешь? То есть даже вот в этом варианте чувак чистый. Это удивительные ребята. А? Я думаю, что, конечно, мы всех этих... Героев их путинского капиталистического труда мы наградим потом. И я еще раз сообщаю им, чтобы они знали, что я патологически мстительное существо. Я буду мстить им, вот пока я не знаю, живой, пока вот, пока дышу, надеюсь, да, а я не надеюсь, я пока дышу, буду мстить, поэтому я думаю, что они, если не хотят сами остерегаться, то пусть, по крайней мере, подумают там о тех, кто вокруг них. В мэрию Москвы подана заявка на митинг за свободный интернет. Видишь, хорошо, как... Я думаю, что вот гражданская инициатива, демократический выбор, протестная Москва, Пиратская партия, Либертарианская партия, общественное движение, Роском, Свобода и Левый Блок. Ну, в общем-то, я думаю, что имеет смысл поддержать, независимо от того, кто выступает под такими лозунгами за свободный интернет. Когда меня спрашивают, а вот мы там кого-то из этих не любим, да неважно, кого любите, не любите. Вот предположим, ядросы выйдут за свободный интернет, надо будет поддержать ядросов, поскольку нас интересует главная тема. А главная тема – это борьба с Путиным. Свободный интернет – это как инструмент, как механизм борьбы с Путиным. Один из самых главных инструментов борьбы с путинщиной – свободный интернет. Поэтому мы должны железно поддержать, мы за... А вот движение поездов в Новгородской области было восстановлено после падения дерева на контактную сеть. Да, вот видишь, сапсаны не ходили, там какие-то другие поезда не смогли. Ну вообще повезло, здорово. Представляешь, если бы дерево упало на контактную сеть, когда шел этот сапсан, я думаю, было бы не очень приятно. Так, Кто ездил на сапсанах, знает Зимой особенно это все, все деревья, которые рядом, когда очень снежная зима, они так закопаны таким сугробом, ну то есть те, кто чистит пути железнодорожные, значит, вот эти вот э, как и приспособления, так их можно назвать, раньше их про, в, в Энгельсе производили на, господи, забыл назвать это, завода. Многострадального которые перекупали там что только с ними не делали отдельная история очень интересный проект и вот работает у него Тротор выкидывает и на деревьях этот снег оседает и потом он уже такой стеной с одной с другой стороны то есть он потаивает опять <laughs> замерзает вот так как в тоннеле едешь в таком очень интересно вот пассажир поезда Одесса Киев 7 часов стояли, стояли, потому что подали им такой же вот скоростной поезд, из, э, на два вагона там меньше был. И поэтому пришлось, кто-то отказался, а кто-то поехал и стоял, и им часть денег вернут. Я думаю, справедливо вернуть таким пассажирам все деньги за то, что они простояли 7 часов. Да. Вот наш тут соратник Иван делает отличное предложение по поводу того, что маркеры берите в руки и ходим по всяким домам, по всем возможным местам, где можно оставить... Подпись 5-11-17 и оповещаем всех, кто еще не в курсе. Да, и Вова гнида там и так далее. Надо везде расписывать. Не надо писать только 5-11. Нужно прям конкретику. Долой Путина там, я не знаю, Вова гнида там, все что угодно. То есть все, все что связано, в общем с движением, которое должно этот режим пустить под откус. Вот так. Вот. Чтобы больше людей да. знали, насколько настроение в стране Да, очень важное слово бунт. Очень важное слово бунт. Я к чему рассказал про украинский поезд. Ты видишь, вот как бы проблемы такие волнообразно приходят. Да? Вот если у российских сапсанов, то и в ну, Украине у скоростных поездов -то тоже возникли проблемы. Всегда как-то один день... И Большое количество Если в энергетической отрасли Проблем, значит и Рядом у всех такие же проблемы да. Если кто-то там Выпал с э, Сеткой да, То значит Серия будет выпавших сеткой Если кто-то самоубийством покончил То самоубийц вообще волна просто Захлестывает да, И вот пассажирский поезд столкнулся с трактором В, Курганской, в Курганском районе Кубани да, мы говорили как раз, что будут необычные столкновения. Ну, с трактором вроде это как обычные столкновения. Я в свое время видел, как с трактором ух, чуть не столкнулся автомобиль, в котором ехал Ельцин. Вот это я лично видел своими глазами в Саратове. Представляешь, стоят гаишники там, все, и приехал Ельцин. Ну, и нормальная улица Скаловая, а там есть... Э, Перекресток, у которого всегда у кого-то слетают тормоза, и он давит там всех. Причем не, не только те, кто спускаются в го с горы, но и те, кто едет, в общем-то, поперек. Какой-то странный такой вот перекресток. И гаишники стоят, и вдруг оттуда выезжает трактор. Они бегут к этому трактору, подбегают, а там в шоке, ну, потому что сейчас все, картаж появится, открывает дверь, а тут пьяный тракторист вываливается и все. ну там криков было очень много, мы сильно ржали. Зашел с рейсов в электродепо Московского метро? Да, видишь, с, сейчас мы с метрополитен не получаем пока сведений, пока не нас связь не налажена, устойчивая такая, которая была. Но сейчас, я думаю, в ближайшее время мы наладим. Я думаю, нам много интересного расскажут про Московское метро, потому что там уже совсем все. Совсем... изи все, как в том анекдоте. В МЧС определили возможное местонахождение заблокированных в руднике мир горняков. Прикольно, да. То есть 8 дней им надо, или сколько, уже 9, да. Надо было для того, чтобы узнать местонахождение горняков. То есть, вот представь себе такая система безопасности, при которой в руднике неизвестно местонахождение горняка. Это как? Что там сложно это сделать при современных условиях, чтобы было точное место, там, до сантиметра. Для этого не надо GPS, да, для этого достаточно систему внутри сделать. То есть, вообще копейку никто даже не хочет потратить. Люди алмазы вот такие достают а им в ответ на них копейку не хотят потратить. Что сложно, вот там масса людей у нас, вы сейчас напишите, кто занимается такими вещами, систему сигнализации, такую, которая определила бы, где каждый. Ее сложно сделать, что ли? Сколько она будет стоить? Вот напишите здесь. Я, это, это, я думаю, идет речь о сотнях тысячах рублей, даже не о миллионах, представляешь? А им на 9 дней, чтобы найти потом, где они находятся, эти горники. там, в этой шахте. Просто. Вообще, вот у меня слов нет никаких. То есть, ну, что нужно делать с теми людьми, которые все организовывают так, вот такой труд. Которые организовывают такие условия труда. Ну, понятно, что я. Кайлов зубы, такие вперед, на пожизненный туда, пусть сами там добывать То есть, вина чья в том, что погибли люди? Совершенно очевидно. Те, кто организует там работу и режим, который это крышует. Они виноваты. В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества. Да, странная опять ситуация. Опять ситуация там, на Дальнем Востоке, в Сибири, вот в Якутии, и сюда Красноярский край, да, и Иркутская область, и туда Калтай уже. То есть куда девается электричество? В Китай уходит, Не знаю. Опять, видишь, вот как-то какие-то у них. Проблемы возникли. Это детективная история, очень интригующая. Да, вот, вот я говорю, опять прошу, я знаю, что среди наших очень много энергетиков. Объясните, сбросьте информацию, что происходит, куда девается электричество. Я говорю, ведрами что ли вот там наливают и ком отдают, но ну, не знаю. Или действительно в Китай отправляют, чтобы они на биткоиновских фермах там майнили. Я не знаю, куда оно девается, но оно процентов куда-то девается. Россия предоставит Армении самолет для тушения пожаров в заповеднике. Хорошие новости для Армении, хорошо. И я так понимаю, что очень сильные пожары на Кавказе. И надо их безусловно тушить, эти пожары. Но вопрос к МЧС. Вот Сибирь тушили одним самолетом в прошлом году. Двумя вернее, извиняюсь. Один упал потом, Ил-76, люди погибли, стали тушить одним самолетом всю Сибирь. Да, это вот тот самолет отдали, которым всю Сибирь тушили? Или еще какой-то остался? Ну помнишь, два самолета было, мы все об этом говорили. Че, куда самолеты дели? Куда Гриню дели, помнят, как в фильм, куда самолеты дели? Было же полно самолетов. Не, я понимаю, что были э -э самолеты бериевские, которые очень, у них ресурс очень слабый, там, тысячу часов, что ли, они всего летают. Ну и они там где-то работали, там в Испании, я не знаю, где они. То есть вылетели, вылетали весь свой моторесурс, все, летать они дальше не могут. И вот остались одни ил 76 один упал. Поэтому вот как-то Вопрос такой Хотелось бы задать им Честникова А там если что Нас-то тушить кто будет Следственный комитет выясняет причины Гибели британского туриста на Байкале Да вот. Тут видишь Очень много проблем Значит Туристов ищут Сейчас по всей России, везде, где только можно, пропадали туристы, а вот на Байкале турист погиб, а в Ингушетии при обстреле погиб полицейский. А, значит, в... турецкие врачи пишут, что прячут коксаки, вот этот вирус, под другими диагнозами, и то есть рассказывают о том, что там нет уже никаких коксаки, и, значит, можно туда смело ехать. И наши многие верят, потому что, ну, как бы, решили, что проскочит. Не верят в самое худшее. Ну, а что 700 человек заболел, ерунда какая. Думают, что они будут не, не из этой тысячи, да? Что они будут из другой тысячи, которая не заболеет. То есть, вот, эта статья называется, «Российские туристы смирились с энтеровирусами». Ну и говорится о том, что, значит, вот, э, немного аннулировали путевок, не более тысячи, что и остальные, значит, вот, решили, что чаша сия их минет. Вот наш э, зритель спрашивает, Вячеслав, после революции, дай бог она свершится, есть, есть ли шанс увидеть на наших дорогах электромобили? Во-первых, нет никаких шансов их не увидеть, потому что будущее это а, тут определено. И будущее за электромобилями, водородными двигателями, какими-то еще, может быть, про которых мы даже сейчас и не знаем. Конечно, сейчас электромобили, а, которые уже везде в больших количествах делаются, а, ну, когда будут сделаны везде, получат, естественно, новые средства питания, да, то есть это будут компактные батареи, которые сейчас уже наверняка есть, потому что мы видели, испанцы сделали очень компактные батареи, и люди сделали такие батареи, на которых самолеты сейчас летают, очень компактные, то есть это, и, ну, они почему-то как-то вот, автомобильная промышленность не заинтересовалась, им. то есть пока, есть проблемы с этим, но я думаю, когда будет огромное количество автомашин сделано, то будет прорыв и в этом отношении, потому что сразу же ну, будет востребовано это, то есть это будет тем товаром, у которого будет очень большая потребительная стоимость, и я думаю, что люди, у которых сейчас эти батареи есть, они этим воспользуются процентов я думаю что они сейчас к этому как раз и готовятся потому что если и подходить к этому очень мягко да то когда ты эти батареи будешь поставлять по количеству машин то ну найдут сразу еще конкуренты кто-то украдет кто-то сделает а здесь такая жесткая экспансия выброс на рынок большого количества батарей которые сразу раскупят все и все. И тогда, ну, как бы это некое временная монополия. Временная. Мы посмотрим, как кто-то это выполнит. Потому что мы видим, что уже готовы. Они есть уже. Изделия. И достаточно мощные. Да, вот. Он, во... Да. Это наш соотечественник по фамилии Шкондин еще лет 10 назад уже создал такой уникальный мотор-колесо, который использовался для маленьких мотоциклов, электромобилей. Но никто не захотел из наших местных элитных олигархов вложить за деньги. Ему пришлось продать этот проект э, индийцам. И теперь они там клепают эти электровелосипеды. И сейчас пол по Европы уже наполнены этими велосипедами. Все счастливы, довольны. Экология, все, деньги им идут огромные. А у нас вот пожалели, как обычно, на своих же своих изобретателей что-то. Положить. Да, мы видели с тобой такой электровелосипед, это чудо из чудес, потому что практически для непрофессионала он не отличается от обычного велосипеда, там даже и не найдешь где эти аккумуляторы, они не больше бутылочки, которые велосипедисты с водой возят с собой, техника на грани фантастики. Вот пишут, Прохоров тоже такое обещал, вы знаете, я в общем-то... И не знаю, что там обещал Прохоров, я не очень доверяю Прохорову, но я очень доверяю Маску китайцам и всем остальным. Вернее, не доверяю, я верю в то, что они э, все проблемы преодолеют. И если Маск сделал э, уже машину за 30 тысяч да, или за 20, за сколько, то китайцы, насколько мы знаем, уже электромобиль сделали за 5. И я убежден, что появятся какие-то еще ребята. Кто это будет я не знаю которые сделают там за три с половиной то есть за 3 и конечно тогда это попрет по всему миру попрет я думаю какие-нибудь мексиканцы или бразильцы вот попомни мое слово сейчас они предложат вообще по супер низкой цене скажем китайцы 5500 хотят значит у нас будет три с половиной 350 в южном парке вот а в турецкой Анталии российской турист Впала в кому. Мы неоднократно говорили, что не лучшее место на земле Турции в этом году. Не надо туда ехать. По многим причинам. Во-первых, Сирия. Во-вторых, эпидемия. И в-третьих, что-то там, видишь, люди помирают от инфарктов, инсультов. В большом количестве гораздо больше, чем это делали раньше. Сейчас вот мужчина какой-то там впал тоже в кому. Сейчас женщина ужас из Сургута. Женщина, Ну, конечно, в Сургуте сейчас, наверное, холодно в пальто, да, а женщина приехала туда, где жара на полтинник. Россия и Турция обсудят помидоры. Да, вот я еще... Вячеслав, что вы думаете про Михаила Касьянова? А что я могу думать про Михаила Касьянова, который в списке пар нас был первым, а я в списке вторым? Ну и наверное Если я был в списке вторым Значит я ничего плохого о нем не думаю Если я согласился Идти вторым в списке парня, да У нас с Михаилом Михайловичем Прекрасные отношения Я очень уважительно к нему отношусь Возможно у нас идеологические Какие-то разногласия Но они не мешают нам быть близким такими как бы, По духу И по видению э, будущего для России. Да? Вы что думаете, там, вот, кто плохо к Асьяну относится? Касьянов видит будущее России каким-то там, я не знаю, каким-то там фантасмагорическим, страшным, там, как фэнтези, что там монстр какой-то Касьянов. Человек, который вполне нормально рассуждает, который вполне живет нормальной человеческой жизнью достаточно обаятельный и в общем про него много очень хороших слов можно сказать про Касьяна если кому-то не нравится период, когда он там был премьер-министром и так далее но ну, я думаю, что этот период, если где-то там были какие-то вопросы они и, и, и искупились э, тем, что он э, достаточно активно борется с Путиным и именно Касьянов дал мне возможность быть вторым номером в Парнасе. Именно он дал возможность мне выйти и заявить об импичменте Путина. Много ли вы найдете там таких этих политиков, так скажем, из бывших, которые там шашку вынимают и долой Вове голову? Таких много? Нет. А Касьянов на это пошел. Так что давайте ему скажем спасибо. И я как бы... Понимаю некую провокационность вопросов таких и, и скажу, что не надо. Давайте будем по-товарищески открыты со всеми, с теми, кто борется с режимом Путина. Путина мы поборем, какие-то будут идеологические разногласия. Мы не будем их решать так, как вот с Путиным, вот так. Мы будем эти разногласия решать по-товарищески, прежде всего, Конституционно. Есть у нас народовластие, да? Даже в Конституции записано. Есть понятие референдум. Нет вопросов? Кто мешает? Россия и Турция обсудят помидоры. Эти помидоры. Вот я опять же прошу помощи наших специалистов. Ничего не понимаю по этим помидорам. Как по электричеству, хотя, да, в одной из моих специальностей прожекторист электромеханик, но ничего не понимаю куда девается электричество, так и не понимает, что же за этих помидоров такая битва. Он этому Эрдогану готов все отдать вообще, я не знаю, куда только. Но помидоры нет. Что ж, кто же там такой сидит на помидорах в России, что Вова не пускает туда даже Эрдогана? Вот ты, ты, У тебя есть по этому поводу хоть какие-то мысли? Какие-то вообще как, какой-то этот, я не знаю... Теория заговора уже какая-то включается. У ну, нас же куда-нибудь посмотрели, или Ротенберги, или остальные друзья, близкие. Ну, Кто-нибудь из них точно занялся помидорами. Да, вот тут анекдот мне напоминает про того осла, помнишь, <смех> такой был хороший анекдот кавказский, говорит, зачем твой осел помидоры нюхает, а? Нет, твои мои помидоры ест. Он говорит, он их не ест, он их Нюхает. Пусть он твои помидоры нюхает, а мои помидоры не ест. Да, это странный, конечно, момент вот с помидорами. Он для меня необъясним. Есть мало вещей, на которых у меня нет ответа. Вот здесь у меня нет ответа. Я не знаю почему путин уперся в помидор может от пунктик такой понимаешь, вот раз у нее сверценная идея знаешь как у психов бывает вот помидоры главные помидоры такой вот он встает с утра главный помидор пока это за помидоры его не дернут понимаешь, он, он вот как не не может отвлечься от этого а Ткачев заявил... пишут. Да я понимаю, что у Ткачев. Ну что же это? Ткачев ему милее Эрдогана, что ли? Ну нет, конечно. Он бы подвинул, сказал, там, Саш, займись какими-то другими делами. А еще Эрдоган заявил о возможном улучшении отношений с Германией после выборов в Бундестаг. Да. Представляешь, что? есть, о чем говорит Эрдоган? Это такой вброс, что вот если вы правильно там изберете... И вот этих вот нынешних прокатите, то мы с вами будем дружить. А та, там вот, если прокатят нынешних и придут другие, то их дадут такого поджопника там. Представляешь? что есть если другие придут, то он улетит оттуда вообще просто надухо. и его там больше он даже туда, грубо говоря, к дверям то не подойдет, не постучит. В Ванкувере автобус врезался в толпу пешеходов. Братья, внимание, уже по всему миру это произошло. То есть, везде э, не, не было, наверное, еще такого, уже такого места на земле, где бы не врезались э, в толпу пешеходов вот, в ближайшую неделю, наверное. В Индонезии Ополз не унесли два пассажирских автобуса. Mm -hmm. Ой, в Индии, извиняюсь за, за это... Да, в Индии, в Индии это я про другое хотел сказать, могли погибнуть около 50 человек, потому что их с 800 метров унесло, могли или не могли то есть до сих пор там, я так понимаю, непонятно погибли или нет их и вот 310 человек стали жертвами наводнений схода оползня в сьер Леоны. тоже 310, ну в таких случаях, когда такие цифры даются ну, их не сильно веришь. Знаешь, почему? Потому что, ну, кто там будет считать, когда наводнение, плюс оползень, плюс там сели, там, я не знаю, что еще. И, говорит, ну, 310 погибло. Я говорю, это как тогда, когда был цунами. Ну, приблизительно погибло, там, вначале было 40 человек, да, там, 100 человек. А потом, когда уже стали подсчитывать, там, за, за десяток тысяч вышло, тогда уже стали видны приблизительно масштабы катастрофы. Так вот здесь, ну там, кто знает, что там в этой Сьерре-Леоне произошло, ну какие-то оползни, кого-то унесло. Сейчас вот, если начать считать, там, может, там пол этой Сьерре-Леоны смыл. Троих россиян задержали в Испании по подозрению в убийстве итальянца. В ночном клубе какие-то граждане России подрались с итальянцем, и он потом скончался. Интересно, кто эти граждане России, потому что не дается ни фамилии, ни имена. И жители Барселоны провели акцию против туристов на городском пляже, то есть так видно их затрахали. Мы не хотим туристов, они хотели, ходили с плакатами «Прекратите массовый туризм». Если ты помнишь, в последнее время во Франции, в Италии, в Испании... Повсеместно идут акции с требованием даже помощи самолета. Запускали с плакатами, ну типа идите отсюда. там вы, Мы вас не хотим. Да, Оля, мы тебя не любим. Вот так приблизительно писали. И то есть Средиземноморское побережье хочет избавиться от туристов. А знаешь почему? Ну это естественная реакция, потому что принято в конце 20-го, ну второй половине 20 века принято было считать, что туризм это очень хорошо, ну потому что он приносит деньги. А теперь в ходе, так сказать, эволюционирования Евросоюза казалось, что есть вещи, которые ну, приносят деньги помимо туризма. И, и немалые, а иногда и большие, а, от чего больше геморроя, да, то, то ли спокойная жизнь, сытая, размеренная, пенсионная там особенно, а то ли постоянное ощущение вот этого. То есть, вот представь, вот люди живут на берегу, пенсионеры, да, и у них одни проблемы, а 60 километров в глубину у них уже этих проблем нет. Просто нет. У них размеренно спокойно жить, потому что нет туристов. Иногда кто-то заедет, но они его вином напоят, там, все нормально. Поэтому, конечно, вот такие проблемы, которые возникают из сегодня кажущихся преимуществ, они так и будут дальше, и нужно будет людям просчитывать это. На будущее. То есть сейчас они считают это бесспорным благом. Ура, к нам приехало много туристов. Как я помню, в 1994 году был в Болгарии. И они все мечтали, что к ним приедут долларские американцы. Блин, долларские американцы не приехали. Зато приехали рублевые и русские. И все стало очень хорошо. Да? Потом, а потом эти русские уже перестали нравиться. Потому что ну, пошли определенные проблемы процессы, да, поэтому жизнь меняется и туризм это не всегда хорошо. Вот Бур... Бур... да. Буркина-Фасо ликвидировали троих участников нападения на ресторан. Тут по всей земле трое каких-то нападали. Вот в Мальме, Швеция, точнее Буркина-Фасо, да, тоже какие-то напали люди, три человека ранены. Да, вот совершенно тоже непонятно, надо там с Кармишином связаться после этого эфира, там все нормально у него в Швеции. Вот, Следственный комитет подтвердил смерть участника банды ГТА, раненого при нападении на конвой Мособл в Мособлсуде. Если вы помните, мы объявили об этом в тот же день, когда было нападение, но нас э, уверяли, что он жив. А мы в это не верили. Но вот сейчас оказалось, что он якобы умер. У меня такое ощущение, что он и не был жив. То есть, это был как так вот. Ну, понятно, как. То есть, им нужно было показать, что они не всех убили. Потому что, если всех убили, ну, тогда вроде как тут разбирать. То есть, полная зачистка. А здесь кто-то жив, чтобы не сразу это сказать, да. Как в том анекдоте про мужчину, который задавил трехколесный велосипед. Да? Потом выясняется, что каток. Вот так и здесь. в Дагестане в результате введенного в воскресенье режима контртуристической операции сообщили о ликвидации главаря Хунзахской банды. Да, вот интересно, вот они дают эти названия, это само название, так люди себя за, назвали, Или глава, главаря, за него не мандат был такой, они раз его застрелили, залазят, там написано, главарь кунзаховской банды, а? вот откуда они это берут, как вот ты думаешь? Я думаю, что в основном они рожают это сами. Как и вот следующая новость, которую показали, что опубликованы кадры оперативной видеосъемки, с места задержания, предполагаем, члены террористической группировки ИГИЛ. Мы скоренько так посмотрели и видим, что кадры абсолютно постановочные. Можно даже разобрать. Будет и так вот. Ага. Куда Ладно можно будет разобрать это попозже и рассказать, в общем-то, о том, что мы видим, потому что там странные вещи, в общем-то, на, на видео, на этих, то есть, которые очень кажутся подозрительными, да, то есть, вот рассказывает что у них было взрывчатое вещество, треперекиси ацетона. Вот жаль, фотографию мы не повесили. Там такой таз какой-то белой байды, и которые террористы именуют матерью сатаны. Я думаю, что это ФСБшники так именуют. То есть, это чушь у террористов Там такие названия, что я думаю, что нет таких названий. И я думаю, что история была, знаешь, какой? Ну, внедренный какой-то корешок предложил вот этим чертям э, при помощи азотирования сделать некое взрывчатое вещество. Ну, я помню, в детстве не был никаким террористом, уж точно не стоял в ИГИЛ, но взорвал у себя кухню, когда при помощи азотной кислоты пытался провести определенные манипуляции. Даже говорить не буду, а то потом скажут, блин, ты представляешь, там при Советском Союзе, да, там, что-то он там ну да, мне было тогда 13 лет, Вынесла, потолок был черный, вообще вот такой вот след, но я понял, что все, сейчас взрываюсь и успел плеснуть кипятка туда, представляешь, обварил себя очень сильно руки, ну, рвануло, но не так сильно, там, конечно, пожгло здорово все, и, и у меня не было цели кого-то там подрывать, и вполне я допускаю, у этих людей не было никакой цели. И вообще там как-то странно все, вот все, что связано с этими игилами, очень странно, то есть находят людей, которые в спящей ячейке, да, у них ни оружие, ни взрывчатки, ничего, но они готовили совершать террористические акты, ладно, вот каких-то людей здесь задержали, у них вот такой таз говна какого-то белого. Взрывчатка или не взрывчатка, это экспертиза должна определить. Да, но они сразу же определили, что это взрывчатка, а там какая-то матерь сатаны там, и так далее. Сразу, прям сходу. Откуда они это знают, если это не их взрывчатка да, или не при помощи их получено? Ну и так далее. То есть много вопросов всегда. Ну, История-то еще началась с рязанского сахара. Там... Да, конечно. Да, Когда вначале это был гексаген и, и задержали террористов. А потом оказалось, что это вовсе не террористы, а сотрудники ФСБ а это не гексоген, а сахар. А мент такой глупый, там, который взрезал этот мешок. И никак не мог отличить гексоген от сахара. Да. Так, а так они похожи вообще. И, и тогда непонятно, почему чай с гексогеном не пьют. А, а если они так похожи. Вот безумцы. Врачей... Я имею в виду тех, кто верит в эту... Да. Организация врачей из границ приостановили свою миссию по спасению мигрантов. в Средиземном море. Очень неприятное, конечно, известие. Почему? Потому что... Ну, они говорят, что это из-за того, что закрыли квадраты определенные зоны Ливийской береговой охраны, итальянцы и так далее. В общем, там всех гоняют, и этих врачей без границы. Они, как всегда, оказались ну, под нажимом. Да? То есть, там их бомбят, в Сирии здесь их гнобят. Это вот борьба... Общество с государством. чтобы вы там ни говорили про Италию, про какие-то другие государства, они в любом случае остаются государствами. У государств всегда есть бюрократический аппарат, почти всегда омерзительный. Ну, если это не маленький какой-нибудь и нехорошо контролируемый, как в Швейцарии или в Исландии, да? То есть, да, когда собирается огромное количество хороших людей вместе, они являются бюрократическим аппаратом, они становятся богомерзкими. Ну, так государство устроено, я не знаю почему. Вот собрать одних идеальных людей и сделать из них государственные аппараты, это будет... Ну, я не хочу матом говорить. Поэтому, конечно, вот, вот мы видим войну общества с государством. То есть, врачи без границ хотят помогать без границ. А им говорят, не, ребята, вы там врачи, но без границ это не пойдет. Потому что мы государство, а как говорил Ильич, государство предполагает границы, поэтому вы идете в жопу. Вот так, понимаешь? А они говорят, да нет, это вы сами идете в жопу. Мы занимаемся какой-то гуманитарной, гуманистической практикой, да, и хотим помогать людям. Они говорят, да, вы вот до этих пор помогайте, а вот здесь вы уже помогать не можете, потому что здесь наша юрисдикция, и если нам нужно будет, мы будем сами помогать. Видишь, как интересно. И то есть, с одной стороны, то вроде государство право, да, то есть, они вполне суверенные и могут защищать, и охранять, и, и свои границы, и в рамках этих границ сами помогать, и так далее. И, казалось бы, что стоит людям сказать? Ну, хотите помогать? Все эти люди, которые там врачи без границ, они же имеют право э -э, въехать на территорию Италии? Конечно, имеют. У них у всех шенгенские визы и все. На средствах имеют право? Имеют. Там... На три дня по паспорту моряка, даже если у них виза нет. Так почему же они не могут это сделать, если у них есть какая-то гуманитарная цель? Некоммерческая цель. Вот с коммерческой целью запросто ты можешь прийти в любой порт, три дня там что хочешь делать, а с целью помочь человеку не можешь. Это вот особенность современного мира, это надо ломать, и это будет сломано в ближайшее время, потому что если это не будет сломано, то такие организации, как он, они просто не имеют никакого смысла. Вячеслав Дагестан с вами. Ну, надеюсь, потому что, в общем-то, мы всей душой с Дагестаном видим, какие проблемы в будущем. Режим Путина может создать в Дагестане вплоть, до да, вообще просто каких-то страшных боевых действий. Так вот, тоже пишут в чате, у нас в Дагестане люди исчезают бесследно. Да, это мы знаем, и знаем, как людей потом находят в лесу с отрощенной бородой, да, их держат где-то в подвале, потом месяц 3-4 вывозят, расстреливают. И все, вот он такой, там, этот, среди зеленых такой, хатаб, да. На самом деле, все это не так, как выглядит. То есть, это очень хорошую они а для себя и очень плохую для людей выбрали форму, которая называется там ИГИЛ, да, и говорят, так вот, если этот человек не угоден, если он что-то там против власти говорит, выступает как-то, то, то да, все, его maps. сразу объявляют ИГИЛом, да? Мы же помним, как... Э -э -э Организаторов прошлых протестов дальнобойщиков посадили на пять лет дагестанцев. За что они посадили? Ну вот, за протест они не могли. Они вроде, он там исповедует радикальный ислам, а поэтому там, ну, вяло э, это, как она там, ну, ячейка, как она спящая вот, пя и так далее. Ну, и все проходили. и Если бы э, так оказалось, что мы были бы мусульманами, мы бы уже давно, как ИГИЛ, были бы отстреляны. Ну, какой смысл Мальцеву было бы вменять прописку там какое-то нарушение правил прописки, да, как, как, когда можно просто застрелить и сказать, что вот он ИГИЛ. В Сирии зарезали семерых сотрудников организации «Белые каски». Да, причем я так понимаю, что в России особо сильно никто не печалится, потому что тут уже назвали их псевдогуманитарной организации». Псевдогуманитарные, потому что они негативно относятся к режиму Асада. Поэтому они псевдогуманитарные. То есть, не потому что, то есть, они, их никто не уличил, что они бегают с автоматами, кого-то убивают, стреляют. Они не любят Асада, поэтому они псевдогуманитарные. Представляешь, то есть, это также как здесь в России. То, же самое. то есть, Путин, те, кто не любит Путина, они уже априори преступники. Потому что не любит Путин, Это самое главное преступление. Все остальное вообще не имеет для них значения. Так вот, их убили. И э, оппозиционные группировки уже поклялись тех найти, кто это убьет. И, соответственно, разобраться. А вот Минобороны раскрыла подробности уникальной операции под Дейр-Эз-Зором. Это местечко такой город в Сирии, я все никак не научусь правильно название произносить, да, и вот, оказывается, высадился сирийский десант в 20 километрах от границы, из ИГИЛ он забодал, и вообще все там было нормально, вывели всех ИГИЛовцев, ни одного десантника не потеряли, Видео там какие-то прилагаются, правда, игиловцев на них нет, но, но есть видео, как там что-то их напутствует. И там были советники военные, а еще был Сухел Хасан, там был сирийский генерал. В общем, все, все было классно и вообще во все это можно поверить. К-52 все там зачистили, все было прекрасно. значит Российские космонавты, сирийские десантники... И освободили 60, в общей сложности. Я что потом мне не говорили, что Мальцев читаю, в общей сложности под контроль сирийской армии перешла территория Площадь около 60 квадратных километров, а также два нефтяных месторождения. Ну, понятно, из-за чего весь СРБ и что там главное. Конечно, два нефтяных месторождения. Но вот цифру 60 вы запомните, это очень важно, потому что тут проснулся Шойгу. И я думаю, что как-то дозу свою переборщил, переборщил дозу явно и задвинул такую хрень. Чтобы вот 60, вы запомнили? Цифру еще раз подчеркиваю, можете погуглить. Под контроль сирийской армии перешла территория площадь около 60 квадратных километров. Дальше Шойгу сказал следующее. Подконтрольная Дамаска территория увеличилась в два с половиной раза. Не я сказал, что... То есть, если она увеличилась в два с половиной раза, значит, Дамаск контролировал территорию в 24 квадратных километра. Да, там даже аэродром построить невозможно. То есть, что несет человек, я не знаю. Вот. Кенгур в чате спрашивает, как вы думаете, толстенький долбанет или испугается? А мы сейчас об этом поговорим, это очень интересно, вы представляете. В Москве опровергивают ли слухи о тайной перевозке военной техники из Ирана? Ну это вообще очень интересная тема, Самое интересное, я думаю, что вполне, я допускаю, что это спровоцировано она самой Москвой. И вот почему. Написали об этом немецкие газеты. А еще мы сегодня об этом будем говорить. Немецкие газеты написали, что экономика России чудесным образом выросла. Причем газеты те же самые написали. Понимаешь? И понятно, кто принес туда денег, чтобы они написали, что выросла экономика. И чтобы написали, что а, тайно перевозят из Ирана технику через Сирию. Ну, только сумасшедшим придет в голову, что Иран через территорию Ирака, да, там, как там, или через территорию Турции там, тащит в Сирию, там, как через Курдистаны все, тащит в Сирию технику, или возит ее самолетами, а потом ее из, из Хмеймима из этого, да, тоже на самолетах, тем же самым путем через Иран, потому что Турция не дает коридор, или по морю везут в Россию. Какой смысл? Я для тех, кто не знает географию, скажу, вот я живу на Волге, и все, что везут из Ирана, проплывает перед моими окнами. Потому что Иран не выходит так же в Каспийское море, как и России. Не надо проходить больше никаких границ. То есть ты выходишь в нейтральные воды в Каспийском море, напоминаю, это внутреннее море. Берега его омывают территорию России, Казахстана, Туркмении. Ирана и Азербайджана. Вот назовите мне хотя бы одну страну, которая может воспрепятствовать перевозкам из Ирана. Что Азербайджан станет там как-то препятствием? Казахстан с Туркмении, Конечно, этого не будет. Поэтому, если что-то везут, везут, конечно же, через Каспийское море, по Волге. И там уже все заводы, на которых необходимо ремонтировать иранскую технику, они как раз на Волге все и находятся. Или на Каме который впадает, напоминаю, в Волгу и также можно отвести, прямо чуть ли не в ворота заехать. Но специально в советский период это делалось, чтобы было удобно. Не для того, чтобы в Иран было возить удобно, а для того, чтобы по воде можно было увезти куда хочешь. Так вот, я в вот это вообще не верю. Ну, может быть, были какие-то эксцессы, там, случайности какие-то. Ну, что Иран по Волге с Россией наладил эти контакты давным-давно, нам это известно и очень давно и в общем-то особо сильно это никто не прячет и не скрывает и вот в России опровергли сообщение о поставку вооружений. я думаю и специально и было это сделано вброс в Германии для того, чтобы была возможность опровергнуть, сказать, видите, они врут ну самый простой путь именно так Поступить. Ну, потому что это нелогично, действительно, куда-то в Сирию возить нафиг там нужно. Да? война идет. Все эти вещи, они делаются в А вот число пострадавших от утечки хлора в Иране возросло до 475 человек. В общем-то, непоздравляем их с этим. Очень-очень неприятная цифра. Я думаю, что она гораздо больше. Просто, как правило, в таких странах скрывают такие вещи. И Путин с президентом Ирана пообщался по телефону. Поздравил его с вступлением в должность. А вот КНДР грозит США ракетами с украинскими двигателями. Такая прошла информация. И вот это, наверное, правда. Потому что слишком толстенький чувствует себя хорошо. И сейчас заявили многие специалисты. Ну, и мы и не знали, что там украинские двигатели. Мы все прикалывались над этими его хвасонами. А там, оказывается, в общем-то, южмашеские двигатели стоят. Ну, еще, наверное, да, те, которые Советский Союз делал. Да, там где-то они, может быть, на складах или как в, в, в, в России, как в Самаре валялись они в гаражах. Ну, кто-то решил сделать бизнес, продал. Мы помним, как продавали э, на eBay этот... Ту-95. Да, Украина продавала Ту-95 целиком, совсем недавно. Он даже там, наверное, еще и стоит. Можете погуглить, посмотреть. По крайней мере, сделаны были скриншоты. Я думаю, что его могли запрос толстому продать. Вот этот Ту-95, он долетит куда хочешь. Вот. А... Так точно, я думаю, продали двигатели. А вот Южмаш опроверг информацию о связи с ракетной программой КНДР, да Южмаш может об этом и не знать. Что же они там прям пришли, договор, что Толстый приехал там к директору говорит, дай договор подпишем у вас двигатели купим. Я думаю, что дирекция сама даже не знает, какое количество двигателей где находится. Там, я говорю, в соседних гаражах могут лежать они там, в разобранном виде. Тимашенко Поэтому... об этом сразу же сообщила э, поставкам украинского оружия в КНДР. Это катастрофа, сказала она. Ну, это не катастрофа, конечно. Но... Это неприятность. Да, это неприятность. Да. Но это, ката... это не катастрофа, потому что ну, последствия какие могут быть? Дипломатические последствия не будет никаких. Но будет высказано свое ФИС, скажет вы что там не управляете, вообще что за фигня происходит у вас? А завтра радиоактивный материал по всему миру разойдет, сегодня двигатели ушли, завтра радиоактивный материал, тем обычно Путин грешил, да, а тут еще вон что. Ну я не думаю, что будет, как, будут какие-то серьезные дипломатические последствия, уж тем более санкции, там, или что-то там не дадут, или что-то не подпишут. Нет, этого не будет безусловно. Там все же понимают, что здесь нет злого умысла что Порошенко не садился за стол переговоров и не подписывал с толстым никаких там договоров, да, ни тайных, ни явных, никаких других, нафига ему это нужно было. Что у КНДР есть возможность по всему миру, так сказать, покупать. покупать да, для этого есть и интернет, и люди, и фирмы соответствующие, которые созданы в разных странах мира, и если Гитлеру удавалось. Если Гитлер умудрился, то свинец уже купить, даже без снятых санкций. Ну, конечно, когда санкции сняли, ему это проще было сделать. Да, если Гитлер умудрился всех лошадей у английской армии купить, то почему у Ким Чен Ын не может купить двигатель? В чем проблема? Завтра какой-нибудь крендель, да, который скажет, я новый Илон Маск, хочу там запускать космические корабли, дайте мне двигатель. Не дадут, что ну, не смог на Украине купить, купил бы в России. Не смог бы в России, купил бы во Франции. Да где угодно можно купить, были бы деньги. У этих ребят, я так понимаю, деньги есть. И это вот как раз это и следовало доказать. Это то, о чем мы говорили. Что сейчас при определенном ресурсе можно собрать все, что угодно. Вот если он сейчас еще привлек определенные умы, надеюсь, что этого не случилось, и они к этой ракете еще термоядерную боеголовку ему слабали. Ну, надеюсь, я говорю, подчеркиваю, 99%, что этого не случилось. Но если есть хотя бы одна тысячная, что это случилось, то это страшно. Представь, вот эта ракета, она долетает куда угодно. Она до побережья США долетает. Она до Москвы долетает. Там в любую сторону, куда, куда хочешь, может полететь, понимаешь? Куда они ее запустят, туда она баллистического выстрелила. И потом она падает оттуда сверху. Куда она там упадет? Причем я говорю, я думаю, что и толстый сам не знает, куда она упадет. Потому что, ну, наверное, эти системы, системы наведения, они, конечно, попроще. Но они отрабатываются путем опытным. То есть стрельнул там, с этого блина, стрельнул вот в тот блин попал. Почему вот так точно попадают? В полигон на Камчатке. Ну, потому что на конкретное место выезжают, стреляют. И, и тут два варианта. Либо она не долетает, либо она долетает, тогда попадает очень точно. Ну, у Кимчены нет возможности попробовать. Да? Попадает в Соединенные Штаты или не попадает. Поэтому, ну, или даже хотя бы на такое расстояние выстрелить. Поэтому будем смотреть, чем это все. Фигня закончится. Вот Саакашвили сообщил о планах освободить Украину от олигархов. Но хорошие планы, можно ему только поаплодировать. Вообще он удивляет, конечно. Молодец. И еще И... заявил, что Порошенко пошел на подлог для лишения его гражданства. Ну, логично. ведь а остальным странам это пофигу. Они принимают этот украинский паспорт, который на руках у Саакашвили. А вот э, СМИ заявили, что боеголовки КНДР способны достичь континентальной части США. Вот как вы сказали? Да, но это не я сказал. Это, в общем, все специалисты говорят. Я бы такого не сказал. Вот Хвасон-14 у него теперь есть. Не только 12, но и какая-то Хвасон-14. Он хвастался Хвасон-12, который до Гуама долетает. Оказывается, не так, не так он просто. У него, оказывается, есть ракета более тяжелая оборудованное более мощным двигателем. То есть Вернер фон Браун в свое время очень здорово постарался, да, а теперь на этих двигателях модифицированных, видишь, даже вот летает э, Ким и уже летает на этих модифицированных двигателях. То есть них чем больше, тем лучше, да. Получил, если один двигатель, ну это будет в-2 или Р-1, который стоит вот, при въезде, в выезде из Москвы и при подъезде к Королеву. Да, там стоит ракета. Да, это вот В-2 или Р-1. Если этих двигателей там сколько? сколько 2, Сколько? 6, 6, 6 или 8. Восток 1, на котором Гагарин улетел. Это же те же самые двигатели. И, и в общем-то я так понимаю, что вот там так такой же, ну старый надежный. А власти КНДР, основа... Хотя я могу путать, сейчас скажу, что я не специалист в этих делах, точно в ракетных двигателях я ничего не понимаю, я знаю, что на, каких, скажем, на каком топливе они работают, да, и, и, но для меня они абсолютно все одинаковые, когда я смотрю визуально, на каком бы топливе они не работали, что тот, который на керосине работает, что тот, который работает на гидрозине, они для меня абсолютно одинаковые визуально. Власти КНДР отозвали своих послов в для консультаций. Ну, послов, в общем-то, не все посольства вывезли, что говорит о том, что, ну, по крайней мере, сейчас они не планируют бомбануть. А вот более трех миллионов граждан КНДР решили добровольно вступить в армию. Ура, молодцы, пришли. 3 миллиона четыреста семьдесят пять тысяч из них. Я так понимаю, чистых спецназовцев будет около 120 тысяч человек, причем уровень этих спецназовцев превышает все мыслимые. То есть специалисты говорят, ну вот те, мы говорили про китайцев, которые на 3 800 да, закатили там какие-то установки большого калибра реактивных минометов, да, там, ой, я соврал, на 4 800, на какие 3 800, да, то есть фактически на Монблан закатили, на Монблан, тут там люди из последних сил туда лезут на Монблан, а китайцы туда воевать залезли, вот специалисты, которые знают, работают и тех и других, говорят, вот и корейский круче, чем вот эти вот китайские, да. Во-первых, их гораздо больше. Но у китайцев э -э, речь идет о тысячах человек. То есть всего в мире такого класса 15, ну, около 30 тысяч. Всех вот, по всему миру. Вместе с китайскими, российскими, там, американскими, я не знаю каким. А в Корее их приблизительно 105 но некоторые специалисты называют цифру в случае вот э, того, что будут там еще старичков каких-то набирать, около 120. Нормально, да? То есть это уже... Но я хочу объяснить для непонятливых. Спецназоваться нельзя в ракете Хвасон-14 закинуть в Соединенные Штаты. Но 14 километров... Границы, не Хвасон, 14, да, 14 километров границы есть с Россией. И это очень легко преодолеть. Вы спросите, зачем? Я не знаю, зачем. Мы не должны задавать вопрос, зачем. Мы должны задавать вопрос, можем мы себя защитить или нет. Не можем. Ответ вам, не можем. То есть, реально, корейская армия, в том виде, в котором она есть, если она наносит первый удар на Дальнем Востоке, она безусловно сильнее. Гораздо сильнее армии Путина, там, я не знаю. Ч ⁇ бы там обнюханный Шойгу не говорил, это армия гораздо сильнее. Да, и вообще очень страшно даже предположить, какой предлог у них там в СМИ внутренних кандидатов. Да, это вообще потому, может быть все, что угодно, понимаешь? Людей, да, пойти. У них там, наверное, уже все. Массовая мобилизация перед... Да, товарищами. и вот я говорю, тут ситуация такая, что Китай как отреагирует, непонятно. Но если СМИ Китая требуют от Сыдзенпиня воздержаться, а партийные СМИ это и есть Сыдзенпин, то есть он требует от самого себя воздержаться. То есть кричит, держите меня, семь могучих мужиков, да. Ну, наверное, он не хочет ввязываться, но не факт. А вот Япония разместила комплексы Петрио для перехвата ракет КНДР. Видишь, они спокойные, такие тихие сапы, они особо сильно не парятся, они раз-раз-раз там Петрио. Для Японии я, может быть, скажу, конечно, какую-то гадость, но для Японии этот кризис выгоден. Этот кризис заставляет всех сомневающихся японцев. Признать, что те люди, которые требовали перемен, изменения конституции, вооружения, нового вооружения и войны, возможности воевать на стороне, они были правы. Это связано с безопасностью Японии. И то есть следующий этап это изменение законодательства относительно военно-промышленного комплекса. Вы помните, я давно вам говорил, что Япония это милитаристская держава, и не потому, что Мальцев говорил, она милитаристская, потому что так японцы устроены. Ну что мы можем сделать? Я очень хорошо отношусь к японцам и считаю, что с японцами у нас должен быть мирный и в том числе военный договор. А взаимной помощи обязательно. На Дальнем Востоке нам обязательно нужно иметь военный договор с Японией. Не только о нападении, а не нападении, но и о взаимной помощи в случае нападения на одну из стран. В Японии у нас нет никаких противоречий, кроме этих... Эм... Чтобы этом не изругаться островов, да, я думаю, что мы и решим эти противоречия элементарные. И не так убого, как это решил Путин совершенно мерзко, да. там Как-то вот а одна риторика для своих, другая что-то там втихаря с японскими премьерами. Ну, как он любит, так по КГБшному, так мерзко, так в втихаря под столом, левой рукой, блядь. Ну и открыто, абсолютно готовы сотрудничать с Японией. Абсолютно готовы заключить мирный договор, не пугать их военным своим потенциалом, а наоборот стремиться к тому, чтобы этот военный потенциал был общим, потому что нам нужно с ними взаимодействовать на Дальнем Востоке. Это та страна, которая может в случае чего нас защитить, они умеют держать слово и это Вторая мировая война. Показало. Я думаю, что они нас простят за то, что мы в свое время не сдержали слова. Захвату заявила о потенциальном силовом конфликте вокруг КНДР. Видишь, увидели. Ну, Представишь, силовой конфликт. Сейчас война разразится. Но вот то, о чем мы говорили. мы говорили. Когда все кричат, что будет война, войны не будет. Но тут оказалось, что кричат не все. Оказалось совсем плохо. Оказалось, директор ЦРУ исключил скорое начал ядерной войны, потому что сказал, что не видит никаких в общем, разведывательных данных, которые показывали, что мир находится на пороге ядерной войны. Вот когда спецслужбы не видят, и у них нет никаких данных, обычно раздражаются самые страшные конфликты. Помнишь, когда военная разведка Сталину сообщила, что войны с Гитлером не будет. По многим показателям. Потому что у Гитлера нет зимнего масла, у них нет зимних там тулупов, носков, там ботинок и так далее. Когда это было? Заседание у Сталина, когда сообщил, как нас эта фамилия, начальник военной разведки сообщил, что войны не будет с Гитлером. Гитлер не нападет. Это было 21 июня. Это было 21 июня. Это голиков. 41. Был. А? Голиков, был. голиков, да. Голиков точно, точно 21 июня это было. Так что точно, точно. И вот директор ЦРУ не включил. Нет, так мы только что об этом, Марк Помпео, да, рассказали. А, а заявил, что США готовы применить военные меры против КНД. Ну, он и не может. Даже если он абсолютно не готов, он же не может по-другому говорить. Он должен для своих избирателей говорить. И в этом опасность, конечно. В том, что он должен в любом случае действовать так, чтобы милым быть тем людям, которые его избрали. А последствия могут самые разные. Тут вот... Ну, я думаю, что у него хватит мудрости. Я говорю, что он бизнесмен, а бизнесмены всегда подходят таким образом, что легче одного... Ну, то есть, они как... И политики устраивают войны для того, чтобы устранить одного человека. А бизнесмены устраняют сотни человек, чтобы не устраивать войн. Да? Поэтому я вполне допускаю, что Трамп принял уже какое-то важное решение. И что оно не пойдет в рамках как бы, военной, ну, в чистом виде военной операции. Я думаю, что он, конечно, не как Картер и не станет там каких-то десантников забрасывать, которые друг друга потом случайно перетаранят там и, и кончится это плачевно. Я думаю, что там как-то будет по-другому. Вполне допускаю, что это будет впервые в истории человечества операция дронов по уничтожению Ким Чен Ина. Я думаю, что он сам это тоже знает, Ким Ина. Поэтому там, наверное, все нормально, но сейчас американцы работают. Представляешь, какая там сейчас напряженная работа, какая интересная. Потом фильм про это сделают, как там все там со спутника, они там ходят какие-то люди, вот кимчины, над него какое-нибудь особое тепло исходит или холодно, там все, все теплые, Он холодный наоборот. И вот по, этой, по этому признаку они его и долбят Посмотрим. Вот наша родник в чате пишет, что, что частенько смотрю вашу передачу планшета на приличной громкости, на балконе, во дворе большого дома. Мне кажется, это удачная идея в плане популяризации. Спасибо. Так что тому большому дому всем привет. Да, еще вот по поводу взаимодействия в чате и налаживания связей. Спрашивают, когда у нас появится такая возможность вот по поводу... Я так понимаю, не только стримов, но и нахождение каких-то возможных альтернативных источников связи между соратниками. Ну, мы собираемся сейчас вот на этой неделе проводить вебинар. Ну, я думаю, что, наверное, мы это отнесем на четверг, да. Мы планировали на среду, но в среду, наверное, Надежда Белоу там будет, эфир у нее в 7 часов. Завтра об этом поговорим. Наверное. И тогда это будет в четверг. Трамп прервал отпуск и вернулся в Вашингтон из-за торговли в армии. Нет, из-за торговли и армии. А, и армии. Да, но ну это такая статья, которая, значит, вот везде разрекламировали, что там проблемы во внешней торговле, во внутренней. На самом деле очень важная проблема это внешняя, это КНДР. Но есть еще внутренние проблемы. Внутренняя проблема мэр Свиля обвинил Трампа в разгуле националистических настроений в США. И там, в общем-то, в этом Шарлоттсвилле с 12 августа протесты, протестуют националисты и они устроили протестную акцию против сноса памятника генералу Роберту Эдварду Ли. Ну, как это не парадоксально, да, в истории США, в истории гражданской войны США, Роберт Ли, тот, который был командующим у Южан, он очень авторитетный. То есть, человек, и если вы погуглите, наверное, упоминаний о нем будет больше, чем в США, ну и вообще в англоязычном интернете, больше, чем о любом другом военачальнике 19 века. Поэтому, когда вот э, такие действия, как снос памятников происходит, ну, если там Ленина сносят там, на уши Народ сколько становится, а здесь памятник такому уважаемому генералу, которого образцом считают и так далее. В общем, это часть американской истории, очень важная часть. И когда кому-то наступили на одно место, люди, конечно, недовольны. И тут вот... и Возник и губернатор Виргинии, и сказал, что ультраправам нет места в Америке. Ну, в общем, короче, массовые беспорядки, в результате один человек погиб, куча раненых, и там происходит, в общем-то, нечто. Хотя, с другой стороны, о чем был вот там или пчелиной рой... А зачем <смех> было по нему там бить палкой? Да? Ну, то есть, знаешь все равно вот равноценно взять дрын, подойти к Пчелиному <смех> зафигачить по нему дрыном и посмотреть, что из этого будет. Сразу можно сказать, хорошего ничего. Поэтому, я понимаю, что это их право там сносить памятники, ставить Памятники. Но коли что-то делается, нужно понимать, что будут последствия. И в этих последствиях обвинять тех людей, которые, э, ну, там, как бы приняли в этом участие, ну, нам не совсем справедливы. Нужно, наверное, все-таки причинно-следственную связь находить. И задача власти просчитывать такие шаги. В этом задача власти как раз. Ну, там есть определенные особенности. Я думаю, что американцы в состоянии без Мальцева разобраться, что для них правильно, что неправильно. А, там таких проблем нет, как у нас, да. А вот посольство РФ США порекомендовало гражданам России не ездить в Шарлотсвил. Видишь как Не надо туда ехать. Вот там так страшно, блядь. А куда надо ехать, интересно? В безопасную Чечню. Вот все в башке у этих людей. Вот Шарлотт абсолютно безопасно, абсолютно опасно. да? И абсолютно безопасно в Чечне, откуда уже убежали, наверное, сотни тысяч людей. Где нам рассказывают? Там все классно, все безопасно. А потом выезжает список расстрелянных там втихаря, да? Ну, там безопасно. Там нет уличной преступности, нам говорят. А здесь преступность, туда ехать нельзя. Там опасно. Странное представление. И вот в США вдвое могут сократить перемещ... радиус перемещения российских дипломатов. Ну, наверное, тоже. Я бы на их месте, знаешь, как это сказал? Что это вот в связи с событием в Шарлотцвилле, чтобы они не рисковали. Да, что... Ну, давайте сократим вдвое, чтобы уж вообще вы были спокойны. То есть, раньше они могли на 25 миль отъезжать, а теперь им хотят на 10 сократить миль. То есть, так они могли на 40 километров, так на 16. Скоромуччек рассказал о желании американской элиты сместить Трампа с поста. Я ему верю абсолютно четко. В общем-то, это намерение было видно уже... В день, когда Трампа избрали, и никуда оно не исчезло, это намерение. Так что он сказал, президент не является представителем класс политической элиты, так что люди приняли решение, что они хотят смести его. Вот в этом я с ним не согласен. Трамп яркий представитель политической элиты Америки. Это совершенно четко видно, и поэтому он стал... Президентом, да, потому что человек, который не входит в политическую элиту, так называемую, которую они сами для себя родили, он не может стать, как бы он выдвинулся от республиканской партии, если бы он не был представителем политической элиты. Поэтому Обама, который, будучи там сенатором, да, стал кандидатом в президенты, он был меньше, так сказать представителем политической элиты чем Трамп. Ну там нет, там пока это невозможно. Поэтому я говорю, у нас главная теперь надежда у всего мира, что в 2020 году президентом США станет не представитель политической элиты, кто-нибудь Цукерберг какой-нибудь. Как его там назвал чувак Цуко, да? Суко! Вот. Сын Надура? Не, не, вот я не, не, не закончил Про это, я говорю, это очень важно Почему? Потому что Тогда Изменится некая политическая технология Как только Станет представитель нового мира Маск, Цукерберг Кто угодно Может быть тот, кого мы сейчас еще и так вот И на слуху его нет И он станет Может быть это будет не 20 год может быть, это будет 24-й год. Но это очень важно. Понимаешь, так же, как вот... Ему, такому человеку, нужно будет сразу же дать Нобелевскую премию, как Обаме. Действительно. Потому что Обама сделал колоссальный шаг. Он смог... Ну, негр, да, афроамериканец, как они любят называть, стал президентом. То есть, он взломал вот этот лед, стереотип сломал. И сейчас... Если представитель нового мира информационного станет, он добьет это, в это. Обама был ледоколом. Сын Мадура э, пригрозил взять Белый дом в случае нападения на Венесуэлу. Да, там такой фотографии надо было показать. Ну. Не похож на спецназовцев прямо. Он какую-то чушь прогнал. Если бы на Вин нью напали, винтовки прибыли бы в Нью-Йорк, мистер Трамп, и мы бы взяли Белый дом. Сразу же вспоминается мексиканец, помнишь, который Джека Лондона, повесть, где он там дрался, чтобы винтовок тысячу штук купить. Там вот он бился, смотрел на зрителей и видел винтовки. Он не зрителей видел. Каждый из зрителей заплатил под долбору, а это винтовка. Он видел каждому винтовку. И поэтому победил. А, ну, вот тому бы мексиканцу я поверил. Понимаешь? А вот этому я не очень верю. Что что-то они смогут там привести какие-то винтовки и взять Белый дом. Это обхохочется. В данном случае, конечно, толстый гораздо опаснее для... Вашингтона для Америки Чем Мадуры Уж тем более его сын. А вот тут в чате есть еще и сторонники Всевозможных религиозных предсказаний Которые высказывают свою версию Событий Говорят революция отменяется 19 августа конец света По Матроне Московской О видишь как еще посмотрим, что 19 августа. Да, мы поговорим еще об этом, потому что там уже церковь высказалась. Венесуэла сообщила на сначала поставок пшеницы из России. То есть у Путина все вообще слетело. То есть он Сечин везет туда бабло в Венесуэлу, уже 6 миллиардов. Я, я так понимаю, да, за кокаин. А этот везет. Пшеница в обмен на кокаин, наверное, называется акция. Пшеница в обмен на, кока... на кокаин. Это натуральная. Да, натуральная. Ну, правильно. Там, что Представляешь, в Венесуэле жрать нечего. Туалетную бумагу сейчас еще в обмен на кокаин отправят. То есть, я понимаю, как будут высасывать из нас и закидывать в Венесуэлу. Знаешь почему? Потому что в Венесуэле народ выпендривается и может снести Мадуро. А Мадуру надо удержать Путина. Вот он в этих делах повернут, и он сейчас его будет пытаться удержать, так же, как он пытается удержать Асада, которого, кстати, вот сейчас уже признают военным преступником, и многие представители международного трибунала уже высказались по этому поводу о том, что... Ну, я думаю, мы получим официальные бумаги, когда... Средств массовой информации Я имею в виду, будет о чем поговорить Но уже говорят о том Что Башара Расада Значит рассматривают В качестве международного Преступника Того кто совершил преступление Против мира и человечности А соответственно с ним разговор Будет другой как только он официально Будет признан Нужно официальное признание Материал собран все, И говорят о том что сейчас Как бы уже Будет продолжение. А вот здесь вот я говорю с этой пшеницей. И дальше еще что туда пойдет. И все же это на халяву. Ну, за кокаин, извиняюсь. Но это же опять не, не платеж. Это даже не биткоины, да, кокаин. Вот Болт получил травму во время своего последнего забега. Я напоминаю, что Усейн Болт, это чемпион мира. Олимпийский чемпион в беге на 100 метровку, который поставил новый мировой рекорд. Давно, когда он там в девятом году что ли, поставил. А теперь вот он, похоже, вылетел совсем. А МИД Польша заявил об ответственности СССР за развертывание Второй мировой войны. Вот Глава МИД Витольд Щековский заявил, что... ССР вместе с Германией несет ответственность начала Второй мировой войны. Я не могу с ним не согласиться. Безусловно, это так. Но я могу сказать, что также несет ответственности Польша, да? Может быть, не в той же мере. Ну там, что мерится, да? Польша, Польша, когда был раздел Чехословакии, кусочек прибрала к рукам, да? Ультиматум так сказать, предъявила в течение 24 часов, да и сюда, там, Кемская область, помнишь, как в этом? Да, ну кто и а да, что ты хотел? Да, вот эта часть подсказывает, такая пришла информация, что во Владивостоке регулярно прибывает грузопассажирский северо, корейский паром, молча, без освещения в прессе. Может, на нем детали от ракет вывозят, а и скорее синтетику, возможно, тащит. Не, ну что паром там ходит. да, мы знаем. И вот Польша по поводу Тешина писала ультиматум, писал. То есть, значит, правила игры принимал у тебя, принимал. Мюнхенский сговор Англия-Франция подписывали. Подпись. Да. Соединенные Штаты э, о нейтралитете закон принимали в 30-35-37. Серии законов, не один закон. Изоляционистская политика э, штатов, э, конечно же, привела к войне в том числе. Так что там. Я уж про Италию с Японией, которые странами оси были, вообще не говорю. Почему вот польскому министру не сказать итальянцам, ребят, вы виноваты во Второй мировой войне? Ну, поэтому, конечно, это во Второй мировой войне очень многие виноваты. Советский Союз очень сильно виноват в том, что началась Вторая мировая война и... Я думаю, что когда страсти остынут, историки детально разберут, когда будут скрыты все архивы, мы вскроем все архивы, все покажем, когда власть возьмем. И мы разберем все детально, но мы хотим, чтобы было понимание того, что тех людей, которые виноваты во Второй мировой войне, их уже нет. Они все померли, все. Понимаете? И поэтому на их внуков, правнуков, что-то там гнать. Ну, наверное, это неправильно. Мы должны жить сегодняшним днем, а лучше завтрашним днем. Если мы будем жить вчерашним днем, мы так и останемся вот в этой воронке временной, такой херовой, которая называется 20 век. Да? Не надо. Надо выйти из 20 века идти в 21 век. Можем, конечно, там предъявлять кому-то что-то в рамках того, что устраивает. Если бы Путин не устраивал, наверное, этот министр иностранных дел Польши и не сказал бы никаких слов на эту тему. Но тем не менее, помимо Путина, эти слова цепляют и много других людей, которые могут как-то некорректно высказаться. И хотя они не являются друзьями Путина, да? там... не надо, я поэтому прошу всех, кто слышит, не надо пытаться таким образом объединить Путина с какими-то людьми, я не про себя имею в виду, я никогда не объединюсь с Путиным. но какие-то люди, которые там, находятся в таком уравновешенном пока состоянии, подталкивать в его лагерь, с точки зрения патриотизма или лже-патриотизма, не надо ни в коем случае. Дадон заявил, Молдавия не вступит в НАТО. Ну, откуда Дадон знает, вступит или не вступит? Я вот могу с Дадоном биться об заклад, что не будет уже никакого Дадона, а Молдавия будет в НАТО. Совершенно спокойно. Могу поспорить вот на что угодно. Еще при его жизни, при жизни этого Дадона... В будет в НАТО. Лукашенко обеспокоен появлением погранзон на границе СССР. Да, Путин устанавливает железный кордон. Потому что многие смогли уйти из России через Белоруссию. И, конечно, пытаются перекрыть все, устанавливать железный кордон. 4 тысячи долларов превысил курс биткоина. Биткоин растет. Ну, криптовалюта не может не расти. Представляешь, сколько путинских ушлепков сваливает деньги в криптовалюты. Вот сейчас пол России в криптовалюты выкидывает деньги, потому что понимает, что все, кердык, последние отмывки, и туда, туда, туда. Путин очень сильно сам заинтересовался криптовалютами. Я думаю, что какие-то накачиваются сейчас активно. Вот немецкие СМИ отметили рост экономики России вопреки санкциям Запада. Это те же самые СМИ, которые сказали про Иран. Ну, я думаю, что занесли что-то там, наверное, как мне кажется. Аэропорт Шереметьево отправил сообщение о перебоях поставок топлива. Когда говорят, что оправил, ну, Шереметьев Ротенберговская вотчина сейчас. Э, они подтвердили, что да, а нам вот люди с Шереметьево наоборот написали, что есть перебои. И все это связано с Газпромом. да? А чистая прибыль Газпрома, потому что они туда топливо, Газпром, нефть поставляют. А чистая прибыль Газпрома снизилась почти более чем в 11 раз. А знаешь, где эти деньги? В биткоинах они. В 11 раз. Те же самые объемы, те же самые деньги, но расходы в 11 раз выше. Куда делись деньги? В биткоинах они. На чего были расходы? На биткоины. Деньги крадут. Крадут, потому что понимают, что это все. Последний вариант. Последний. Больше такого не будет. Может, последний замес и стартовать куда-то. И опять же, вот и крадут из Филармонии в Тамбове, которая не получит федеральных денег на реконструкцию. Ну, правильно, конечно, в филармонии не получит на реконструкцию. Все деньги опять ушли на виланчели. Так что. На виланчеле ушли, на путинский. Ралдугин там будет. Нормально. Каждый шестой житель РФ считает себя обеспеченным. Что за биткоин? Биткоин это криптовалюта, почитайте, очень интересная вещь. Каждый шестой житель РФ считает себя обеспеченным. Представляете, какие наивные. Это вот как. Большинство из них, причем эта цифра возросла. За последние пять лет и очень сильно возросла, потому что те, кто имел там булку хлеба с маслом каждый день, мог оплатить квартиру, какой-то стабильный доход, мог собрать без кредита детей в школу, он раньше считал себя слабо обеспеченным, а сейчас он смотрит вокруг, бля, я миллионер. Я даже съездил в Турцию и заболел этим теровирусом, блядь. И даже за свои бабки лечился. Да я просто миллиардер, представляешь? Вот так рассуждает этот человек каждый шестой. Все он заявил, что россияне назвали зарплаты, экономику и соцполитику главными проблемами в стране. Да, видишь, очень хорошо. Главная проблема в стране это Вова Путин, Вова Путин от каждому внушить, Вова Путин, замковый камень всего беспредела, его надо вышибить этот замковый камень и все, потом можно разобраться уже со всей этой фигней, все остальное вообще можно не считать. И вот РФ создадут тяжелый беспилотник с двигателем от истребителя пятого поколения. Я думаю, что он будет сам беспилотник, вылитый истребитель пятого поколения, а там будет сидеть такой дяденька, как вот Рогозин посадил, помнишь, на этот квадроцикл. Он будет привязан железками теми же самыми, и, и кто-то жестиком будет им управлять, а он будет рулить. Это так будет, вот ты посмотришь. То есть они уже, я думаю, через месяц покажут этот истребитель Путину. В редактированном регламенте МВД для сотрудников предусмотрены новые права и обязанности не курить и не грубить. Ну вот и пишешь, что инспекторы ГИБДД не будут курить и грубить. Ну как это? Вы представляете, что это будет? Как это они не будут курить и грубить? Конечно будут. А вот чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки. То есть это не, не более трех тысяч рублей они смогут получать, если это народные промыслы. Мы и хотели, вот залезли в твиттер и в Твиттере увидели, умный человек, такой веселый, показал, какие, так сказать, образцы народного промысла могут стоить дорого и какие стоит дарить чиновникам. Вот такие. Образцы народного промысла для чиновников такие. Так. Застроенный пробег. Дилеров хотят лишать лицензии. Я думаю, что все это чушь. Это, дума показывает, как она там за народ переживает. Какие-то придумывают э -э -э чуши несусветные специально именно. А для вот того, есть... чтобы... Да, вот Госдума предложила наказать государственные СМИ за публикации о рэп-батлах. Это Геннадий Онищенко, не, нечем ему заниматься. И вот он решил заняться вот этим видеороликом Рэп Батла Ксиморона против Гнойного, да. Но Прочитать, они конечно, да. понимают, что за такими ребятами, как Слава КПСС, один из этих вот участников баттлов, будущее, они а за бабками или за блюстом, и за истинным талантом, заставляющим душу развернуться. И что это как раз бой старой и новой формации. И новая формации уже победила, мать ее так, даже уже здесь их победа. Хорошо, там нам написали по поводу славы КПСС, очень хорошие наши соратники, очень поддерживают его, потом, наверное, по спрашивают. Просит нас посмотреть. Самих мы еще не успели посмотреть. Посмотрим и расскажем обязательно. Это вот Пу как раз читал, да. Путин поручил Турчику разобраться с незаконным выселением людей. Видишь, здесь приехал нельзя незаконно выселять. Все, давайте, вселяйте. А вот РПЦ заявил, что вздор, что через пять дней будет конец света. Ну, они там прямую связь имеют. Берет, снимает трубку, такой гундя говорит, бог! Там что? Что за... Нет. А, ну ладно. Ну, не будет, все нормально. Я Да. То есть, они знают, будет или не будет конец света. Вот никто не знает. Вот Толстый может хвасоном 14 хвосануть хвасануть по США. Начнется ядерная война, да? Но никто не знает, будет или не будет конец света. А Гундяев знает, он Богу дозвонился. Зря он так думает. Давай... А в Китай, и, подожди, в давай это. Ответим уже время. Нам показывает время, время, время. И мы ответим на вопросы с... в донате. Хорошо? Виталий пишет, Мальцев молодец, только не приносите себя в жертву. Да нет, не буду я себя в жертву приносить. Я, я лучше его принесу. Евген Искемеров, Вячеслав, поговорите в прямом эфире по скайпу с Купцовым. Он разбирал вашу программу и говорит, что она беспочвенная, что ничего не изменится. И вы, как юрист, не знаете не знаете, сделаете его нашим. А, как юрист не знаю, это знаете, сделайте его нашим соратником. А зачем? Ну, говорит, что беспочвенно, ради бога. Георгий Монтегра. Предлагаю всех, кто шлет донаты, покупает ревкоины, всячески участвует в подготовке революции и преследуется за этой властью, называть новой русской элитой и заочно записать в партию свободных людей. Очень хорошо. Да, очень хорошо. Зафиксируют. А им нравится слово элита? Ну, почему бы не воспользоваться им? Анатолий... Андрей, Андрей Анатольевич. На светлее будущее наших детей и внуков, да и для всех нас против путинского режима. Кот верный, Мариночка. На то, чтобы Путлер получил по самые помидоры. Можно, можно турецкие. Ой, а спасибо. Кирилл из Зеленограда, хорошие дела. Спасибо. Дмитрий, добрый день. Вячеслав, спасибо вам за вашу программу. Душой и телом с вами. Деньгами напряг. Поэтому помогаю, как могу. Спасибо. Огромное спасибо. Валера Вербилки, Слава на деми... де... Номинации. Номинации. при Ельцине. Банки смогли навариться. да Конечно, причем очень неплохо наварились. Сердинов Сергей. Вячеслав, я ездил в Волгоградскую область, Клецкий район, станция Распи... Распоп... Распопинская. Там по ночам ни один фонарь не горит, уличное освещение уже год примерно, во всех районах веселых. Что это за дела? Ну как, ну, нормально, путь нормальный, ночью. Владимир из Финляндии, Вячеслав и Навальный настоящий, буйный, то есть мужаки, но главное, это 5, 11 17, дальнейшее развитие событий, иллюстрация, Путин Навил, революция или рабство, да, согласен полностью, так, это вот, а, вы что он как минимум на трех тысячах купюр, купюр написал, да, спасибо, Владимир, да, из Финляндии, опять, Вячеславу Мальцеву, Наталья. спасибо, Ваха. Вах, привет, Хунта Чаще я смотрю записи Не всегда получается в прямом эфире Дядя Слава, все ближе 5.11.17, страха нет, наше дело правое Но волнение бешеное И насчет Курска вы правы, абсолютно Удачи вам всем Спасибо, Руслан Мякишев Пожалуйста, поздравьте со свадьбой Его сын Никит. поздравляю Его жену Алину, поздравляю Алину Никита и совет да любовь Как говорится, очень важно, независимо от того, что происходит там. Войны, революции. Любовь – это хорошо. Семья – это прекрасно. Владимир Зеленоград, по усмотрению. Спасибо, Алло, Быков Александр. Может, вопрос поднимался? Если да, извините, есть много видео, якобы Путин мертв, вместо него двойники. Сравнивают фото, где у него отличные э, уши, раковина, разреза глаз, губы, подбородок. Ваше мнение? Да, да, мы смотрели это, видели видео, как-то как странно, убедительно, достаточно убедительно. Много сведений таких, но я как-то в вот, это вот не верю, честно говоря, но, но убедительно. Сергей, здравствуйте. Ревкоины стали начисляться не по формуле или сменились, сменилась формула? Пока ничего не сменилось. Или происходит ошибка в плюс. Перечислил 5 тысяч на счете, прибавил 20 тысяч. Посмотрим, может там что-то сломало, как в анекдоте. да? Давыдов Павел, привет из Сызрин. На общее дело небольшой вклад. Спасибо. Борис, Борис... Свободный Тагандрок, сегодня у меня день рождения. Надеюсь, следующее мы отметим вместе и свободный страницы. Очень Посмотрим. надеюсь. Спасибо, Борис, поздравляем. Система прожирает саму себя. Надеюсь, да, мы видим, что агу, агония системы происходит. Владимир Саратворк, Синдз, привет, Володь. Вячеслав и Андрей, привет. Здоровья, удачи, не ждем, а готовимся. Наша семья с вами. Спасибо. С вами. Студент, здравствуйте, я студент из Екатеринбурга. С каждым днем все сильнее становится обидно за страну. Так хочется уехать, надеюсь, вы Провернете задумное, хотя я едва верю в это, но верю. Мы должны все в это верить. И тогда все у нас получится. Папа Саша Саратов. Вам на тортик, у меня с днем рождения. Спасибо вам, что, что я у вас есть. Будет время ответить на письмо про Ортинтос. Отвечу. Спасибо. Спасибо. Поздравляю с днем рождения. Юлия Николай, Тарасова, первый. Вячеслав Вячеслав, делимся своей а, радостью с вами на нас сегодня десятилетие со дня свадьбы. Поздравляю, желаю вам здоровья, успехов в борьбе, победа будет за нами. Убежден, спасибо вам. Убеденный путинским режимом, слава, после революции разрешение на оружие надо будет или оно будет в свободной продаже. Ты видео посмотрел про 5, 11, 17 лет? Да, утро. посмотрел, да. Да, я думаю, что разрешение-то в любом случае какое-то нужно будет, но чистая формальность для покупки в магазине. Ну, то есть, что пришел не психически до больной и, и не совсем законченный наркоман, да. То есть, вот это нам нужно. А я думаю, что особый контроль или надзор за этим осуществлять смысл нет никакого. Она же пишет, есть предложение приравнять рифкоины к биткоинам. Мы поросенка назвали Путька. Будем еда 1117. Слушай, как гениально! Хотя поросенка жалко. Анатолий на общее дело. Не ждем, а готовимся. Ларис Санкт-Петербург на дело. Спасибо. Джон, как я не вижу. Дон Ронин. Ронин, да, Дон, да, да, да. да даже был, был, уже писал. Здравствуйте, Ревкоины не если посылать через... Отправляя 500, не каждый просто сообщает, что система не работает. Вместе победим. Начисляются просто их вручную, мы сейчас начисляем. Я думаю, что вот сейчас ä, это... Ну, начислен безусловно. Андрей из Москвы, 53 года. Правил опроса Участвовали 205 человек. За перемены в любой форме 192 не определились. 12 за Путлера один, за точность ручаюсь. Вот это, вот это вот то, о чем мы говорим, вот это то, о чем мы говорим. Андрюша, огромное спасибо. И всех просим. Проводите и пишите нам, потому что нужно выжить вот прям из голов людей, что там 86 процентов. Вот это абсолютно точные сведения. И, и... Сами это сделайте, записывайте на видео, может быть, если так, на диктофон, там, ну, предупреждайте только, конечно, людей и говорите, что вы не путь, Хотя, кто ее знает, они боятся будут, да, люди боятся, может быть, и не стоит. Просто, но ну, мы вам доверяем, поэтому сделайте. Иван 87, без подписи. Помощь присылаю. Спасибо, вам. Татьяна, почему мне не рифкоины за годы подписки на канал? Татьяна, э, вот... Адресуйте, пожалуйста, да. Email, email, email, да. Вами, через email, email, email. мы начисляем да. ривкоины, все, на ваше усмотрение. Лариса Санкт-Петербурга, спасибо. Елена, всем привет из славного города Зеленограда. Спасибо большое. Так, давай тогда мы ответим на... Еще два тут вот. За Путина процентов 30 примерно пишет нам в чате. Я думаю, что меньше сейчас уже. У нас есть несколько другие сведения. Так. Вот это очень важно, чтобы вы опросили большинство Тут такой вопрос. Обама столько войн, войн развязал, а при его хвале что-то непонятки у человека. А какие войны Обама? Обама вывел войска из Ирака. Обама пытался вывести войска из Афганистана и не смог это сделать. Обама много сделал вещей для мира очень серьезных. Обама пытался договориться с Израилем признание палестинской автономии в виде государства, и тогда бы многие проблемы ушли, в том числе и проблема Израиля. Ну, представьте, есть некая палестинская автономия, которую надо кормить, там постоянный какой-то взрыв мозга, да, а здесь можно просто железный занавес сказать, так, ребят, все, вот вы свободное государство, сами разбирайтесь, и заноза, которая гниет и кровоточит на Ближнем Востоке, она была бы извлечена, да. Представляешь, то есть раз и все. Ну там заживало бы долго, но зажило бы. А здесь пока ни одного шанса нет. Но ну, это мое личное мнение. Обама сделал много хороших шагов. Куба, разве это не хороший шаг Обама? Договорился с Кубой, он сделал шаг навстречу. Прекрасно. То есть, как раз мы это и прогнозировали. Может быть, я согласен, что я как-то по-особому отношусь к Скобами, потому что я многие его а, прогнозировал, многие его шаги, да, и поэтому, наверное, мне лестно. Конечно, но ну, ну это чисто человеческий эгоизм, ну, простите, но ну, я не видел ничего страшного, что сделал Лабам такого сверхъестественного. Что не делали там другие? Он, мне кажется, самый лайт президент Соединенных Штатов из тех, которые только были. Да, единственный там, может быть, Кулидж только там, который вообще ничем не известен не был, кроме феномена Кулиджа, да, вот, который а, почему-то относится сейчас, к секс... ну не почему-то, а понятно почему, а, к сексологии, да. То есть, человек, который, знаешь, эту история я расскажу, и все, и на этом мы закончим. Феномен Кулидж это из секс, сексологии, как бы вещь, когда Кулидж с своей женой, и это правда, приехали на ферму, и там бык такой мощный, и он там коров покрывал, и она говорит, «Дорогой, ты видел, мы там были здесь столько-то минут». А покрыл пять коров. Он говорит, а ты обратил внимание, что он ни разу не покрыл одну и ту же корову? <laughs> То есть это были все пять разных коров, <laughs> поэтому это стало в сексологии называться феноменом Кулича. Ну, если я ничего не путаю, потому что это, откуда я это знаю, я не помню. Это откуда из 80-х годов, 20-го столетия, поэтому я не помню источника. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. До завтра. До свидания. До свидания.